Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу, как скачать чит под названием StarBeta. Для этого переходим по ссылке в описании, попадаем вот на такой сайт. Здесь нужно подписаться на канал, поставить лайк на видео. Вот мы перешли по ссылке, подписываемся на канал. Ну, как видите, подписаться я, естественно, не могу. Дальше закрываем просто эту страницу, которая открылась. Все, первое задание у нас выполнилось. Переходим на второе задание. Здесь ставим лайк на видео. После того, как лайк поставили, отсюда тоже можем выходить. Все, задание тоже выполнилось. Итак, все оставшиеся задания выполняем. То есть, вступаем в Discord, если вы еще не вступили. Скоро уже почти 30 тысяч участников будет. Это очень большая сумма, очень большая цифра. Спасибо вам огромное за это, то, что подписываетесь. Также вступаем в Discord. То есть сегодня не Discord, а Telegram. Тут уже почти 2000 подписчиков. Тоже, в принципе, неплохо для телеграм канала И последнее это получается подписаться на Twitch-канал. Кстати, скоро я буду стримить. Сегодня какое у нас 17 марта, я записываю видео. В конце марта я начну стримить на Twitch. Е. Так кто хочет присутствовать на трансляциях, э, вместе играть, веселиться и так далее, то подписывайтесь и следите за телеграм-каналом, потому что я там всю информацию о трансляциях выкладываю. Также буду стримить с вебкой. но ну, это кому интересно. А дальше. Э, выходим. И остается у нас только одна кнопочка. Это перейти на сайт. Мы ее нажимаем и ждем, пока нас перекинет на сам сайт. Все, отлично, мы на сайт перешли. Дальше заходим в Exploits. Потом нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И ждем, пока начнется загрузка. Все, загрузка началась, отлично. Весит, в принципе, ну довольно много. По сравнению с прошлой версией. Прошлая версия в 5 раз, по-моему, меньше весит. Вот, но... Эта версия весит так много из-за того, что она автоматически обновляется. Так, как видите, у меня Chrome заблокировал файл. Значит, смотрите, что можно сделать. Нажать вот сюда на стрелочку, и здесь должна кнопочка «Сохранить» быть. Но если у вас ее нету так же, как у меня, нажимаем «Показать все», и вот она, эта кнопочка. Мы ее нажимаем, все равно «Продолжить», и все, у нас скачался zip-архив. Дальше мы его открываем с вами. И обязательно э, создаем... А, я антивирус еще забыл отключить. Также, кстати, антивирус отключите, чтобы он не препятствовал установлению чита. Так, сейчас я восстановлю. Сразу скажу, переживать тут нечего, потому что здесь вирусов никаких нету. Все проверено. Можете у любого человека спросить, кто пользуется. И очень много скачивания у чита. Короче, создаем папку... И в эту папку перекидываем вот эти два файла. Это нужно делать обязательно. С самого получается архива запускать не нужно, потому что может чит работать некорректно. Либо вообще не работать. Все, мы это сделали. Все лишнее закрываем. А дальше открываем эту папку и открываем чит. Но сразу скажу, то, что чит нужно запускать от имени администратора. Чтобы он работал отлично. То есть мы запускаем его и вот он открывается. Все четко. А почему нужно запускать от имени администратора? Потому что есть небольшая проблема, то что если не запустить от имени администратора, то инжект работать не будет. То есть это нужно делать обязательно. От имени администратора запускать чей. А я это исправлю вот в ближайшем обновлении, чтобы он автоматически запускался от имени администратора. Но пока что вот нужно чуть-чуть будет помучиться. А также здесь недавно вышло обновление. А добавились вкладки. То есть нажимаем на плюсик. Ждем немножко. И вот появляются вкладки, как видите. А также, что очень удобно, то есть заходим в какую-то вкладку, которую мы открыли. А ее можно переименовать. То есть два раза левой кнопкой мыши на нее нажимаем. И открывается вот такая вот табличка. А, чем это удобно? То есть, допустим, я играю в какой-то режим. Грубо говоря, вот PET-симулятор возьмем. Пишем Pet sim. Нажимаем на синенькую кнопку. И вот название сменилось. Отлично. В эту вкладку заходим. А, вот это вот лишнее удаляем все. И пишем, грубо говоря, скрипт. Ну вот я сейчас просто наклацал. Также следующую вкладку переименовываем в тот режим, в который вы играете. И пользуйтесь каким-то определенным скриптом, одним. А дальше, когда вы закроете чит, будет автосохранение последнего скрипта, использованного. То есть, какой вы скрипт последний используете в чите, и когда закрываете чит, он у вас будет сохраняться. То есть, это очень удобно. Можно будет на сайт очень редко заходить. Ну, короче, я думаю, вы поняли. Дальше, если вы нажмете, на правую кнопку мыши, на шестеренку, откроются дополнительные функции. Kill Roblox и reinstall Roblox. Тоже недавно добавили. Kill Roblox убивает все процессы Roblox, ну, грубо говоря, закрывает их. То есть, Roblox полностью будет закрыт. Reinstall Roblox переустанавливает полностью Roblox. И все это делается полностью автоматически. Вам ничего делать не нужно. То есть один раз нажали, и все. А дальше заходим в настройки. Можно сменить картинку фона. Но к этому чуть попозже. И есть два DLL. Это VRDEVS и CRNL. Также, когда вы нажимаете на какой-то DLL, здесь пишется, работает он или нет. Как видите, сейчас два DLL -а работают. А дальше. Давайте перейдем к фону. Значит, смотрите, сразу скажу то, что если вы будете выбирать какие-то вот, допустим, такие фоны, то они, скорее всего, не установятся. ну Давайте проверим. Вот мы нажали на картинку. Картинку можно абсолютно любую устанавливать. Только вот единственная проблема в размере, какого она размера будет. То есть, выбрали картинку, нажимаем правую кнопку мыши, и есть функция копировать URL картинки. Мы ее нажимаем. Заходим в чит, нажимаем вот сюда, где нужно писать текст, и нажимаем кнопки Ctrl-V. Вставляется ссылка, нажимаем Set, и как видите, эта картинка работает. Ну, выглядит, конечно, не очень. И фон, ну, то есть вот эта картинка, она перебивает сам текст надписи. Это довольно плохо. То есть желательно картинки искать не яркие, а такие чуть затемненные. То есть, допустим, давайте возьмем какая-то тут прикольная есть. Ну вот, вот эту. Допустим, мне вот эта понравилась. Мы ее копируем. А вот эту ссылку удаляем, которую мы вставили. Полностью удаляем. Вставляем новую и нажимаем Set. И как, как видите, с этой картинкой намного приятнее смотрится чит. То есть она чуть-чуть потемнее, сразу видно текст, все кнопки. Ну, короче, вы поняли. Дальше возвращаемся обратно. И давайте проверим, работает ли чит в каком-то режиме. Допустим, сейчас посмотрю, какие прикольные режимы есть. Ну, вот этот возьмем. Заходим в него и ждем, пока загрузится. Пока что можно на него скрипт найти, я недавно выкладывал на него скрипт, вот он. Чтобы получить скрипт, нажимаем кнопочку скачать, дальше сервер скачать, и вот появляется скрипт. Все, отлично. Мы его вставляем пока что в чит и ждем пока загрузится Roblox. Все, отлично загрузился так музыка выключена Да, все отлично а теперь что нам нужно сделать надо нажать кнопочку inject и ждем пока произойдет инжект все за отлично а дальше все что остается это нажать на кнопочку экскуд мы нажимаем и скрипт не открывается. Если скрипт не открывается, это значит, либо он не работает, либо DLL, который вы используете, этот скрипт не поддерживает. Окей, давайте попробуем на другом режиме каком-то проверить. Так, сейчас найду. Но, допустим, Супер Данк. Я недавно, кстати, видео на него снимал. Он где-то у меня здесь должен быть. Так, сейчас, секунду. Пока что что-то не вижу. А, вот, все, нашел. Все, заходим сюда. Вот этот скрипт 100% должен поддерживаться на DLL от vrdfs. Еще... Прикол в том, то, что VR Devs довольно мало скриптов поддерживает. То есть если вы хотите прям много скриптов использовать, ну всякие разные, то лучше всего подойдет DLL от Cranel, потому что он все скрипты полностью поддерживает, которые есть в Roblox. Поддерживает он из-за того, то, что он сделан с ключ-системой, а с этого а, разработчики получают деньги, то что вы получаете ключ. И смотрите рекламу и из-за этого он сделан намного лучше а в RFS он сделан без ключ системы ключ получать не нужно рекламу тоже смотреть никакой не нужно естественно он будет хуже сделан в этом короче весь прикол так нажимаем еще раз inject а ждем пока заинжектимся все отлично и вставляем этот скрипт который мы скопировали А, слушайте, тоже не хочется активироваться. Вот это прикол. Хм. Но это вся проблема в самом DLL, который вы используете. Вот просто нам хотя бы какой то проверить. Ну, давайте вот попробуем вот этот скрипт запустить. Я не знаю, он запустится или нет. Просто ради проверки. Так, проверяем. тоже не загружается окей okay. тогда я не знаю даже какой скрипт найти я не понимаю а нафига тогда нужен этот dll если он вообще почти никакой скрипт не запускает что за бред раньше такого не было вот вот эти скрипты которые вот сделаны вот в таком стиле вот они раньше запускались но сейчас почему-то они не хотят запускаться я прикол, конечно, не понял. Так. Ну, давайте тогда я этот попробую. Не знаю, может быть, он запустится. И то тоже не факт. Но если даже сейчас этот не запустится, я офигею. Нет, этот загрузился. Все отлично. Ну, короче, как видите, DLL он работает полностью. Но он очень мало поддерживает скриптов. Очень мало. То есть, если вы хотите реально круто и спокойно поиграть, то лучше используйте DLL от Crenel. Э, там, конечно, немножко нужно будет в течение 2-3 минут помучиться с получением ключа, но зато вы целый день потом спокойно сможете использовать любой скрипт, который захотите. Это мой вам совет использовать Crenel. А там уже дальше сами думайте, решайте, как вам лучше. Ну, в принципе, у меня на этом все.